Я, значит, набираю телефон УВД, ну, 112. Uh -huh. И в это время он мне говорит, подождите, пока не звоните. Ну что вы так сразу, давайте похороним. Ну что вы, ну ё-моё, ну не надо, ну что вы. А ты где? Что случилось? -то? Улови главную мысль. Там, где нужно расписаться, там не расписываешься. Есть случаи, когда народ просто крест ставит на всем протоколе. И все. В протоколе встречную оферту выставить. Триллион рублей. Вексель, то есть ценная бумага. Доступ к твоему родовому наследию. Ничьи права не нарушил, пострадавшей стороны нет. Че, он протокол порвал? Да, да. В смысле договорились? О а постановлении губернатора? Куда пошел, э? он че вы хотите? Погулять ну пойдем. Ходим на улицу. Не... Лицо на видео, пускай маску снимет, покажет свое лицо. Для суда, чтобы потом можно было в качестве свидетеля в суд вызвать. А вызывать обязательно будем, и видео снимать будем, и на, всю стран... на весь мир будем показывать. На каком основании он с оружием вообще ходит? Так что, ментов вызывать? Вызывай, кто такой, пускай подтверждает. Пиши на него заявление, что носит оружие без удостоверения. Ну, в общем, вы да и на улице он там это все порвал, да, при тебе? Ну что, убежал этот со справкой-то. То есть он в курсе темы живых. Ты что принимаешь, какое решение, будешь его высвечивать или нет? Я бы вот такому полицейскому пожал бы руку. А вот другие, прям открыто мне говорили, да будем убивать. Ну вот, вы все хихи хи, -хи -ха -ха, не слышите, что я вам говорю, что дальше только хуже будет. А зачем ты в магазин идешь со севшим телефоном? Поздравляю с крещением тебя. Теперь ты не первоход, теперь ты второход. С двумя телефонами ходи. Ну хочешь ты с разряженным ходить, ходи с разряженным. Но второй, чтобы был заряжен. Да третий заведи. А сейчас я это прочитал в канонах Божественного права. И вот здесь на последней странице прям четко расписано, что такое проклятие, что такое благодарствую. А я говорю всегда благодарствую. И мне вот это благодарствую всегда возвращается. Алло. Алло, Антон. Да. Приветствую. Приветствую. Скажи, пожалуйста, вот у участкового полномочного полиции... Не только справочка, с открытой датой. Он приехал откуда? из Башкирии, работает здесь пока на службе полиции и хочет стать протокол, точнее уже составлять. Да. Просто там вот это все подписать, написать или вызвать наряд полиции, чтобы удостоверили человека, у нет удостоверения. Да не парься, пиши в протоколе это, требуется защитник, права не разъяснены. Там, где это, вот почитай внимательно, там, где это, надо это, поставить роспись, где разъяснены права. Там, там вообще ничего не, не, не ставь. В скобках слово подпись зачеркиваешь, а в этом в объяснении, где там посередине пишешь: права не разъяснены, защитник не предоставлен, требуй предоставить защитника. Ни, правонарушения не было, вину не признаю. Там, где внизу нужно расписаться, роспись не ставишь, а прямо ниже под слову «подпись» пишешь cf «Ц.Ц.ЮБА» то, uh -huh. и там этот. Ну uh -huh. вот это я знаю. Uh -huh. вот. вот сами графики, где подпись, их не заполнять. Сам график, ну вот там пишешь, требуется защитник, права не разрешены. Подожди, uh -huh. подожди. Uh -huh. Улови главную мысль. Там, где нужно расписаться, там не расписываешься. Рядом с боком угу. где угодно, но только не в этой графе. У, -у, -у, -у. У тебя У -у -у. должна получиться только две росписи. Там, где ты в восьми строках свои разъяснения пишешь, У -у -у. только там. И в самом самом низу, вообще на пустом месте где-нибудь. Угу, угу. Все поняла тебя. Благодарю. А протокол. Ну протокол, а так. Как протокол? 20.6.1. А, он вообще в курсе, что они не имеют права по такой статье штрафовать? Он э, совсем соглашается головой, вот так машет, но все равно продолжает это делать. Ага. Ну, смотри, сама есть случаи, когда народ просто крест ставит на всем протоколе и все. Угу. угу. И снимай видео. Кто такой? Фамилия, имя, отчество, звание, должность, uh -huh. лицо. Uh -huh. Пускай маску снимет, если в маске. Удостоверение uh -huh. покажет. Нет у него честно. удостоверения, у него справка. Ну тогда он вообще неуполномочен. Так И... я тоже говорю, он неуполномочен. Разъяснении... А как он оружие носит, если он убитый? А у вас оружие есть? Да. У него есть оружие. А справка не является это, документом, дающим право носить оружие, только удостоверение. Так что, ментов вызывать? Вызывай, кто такой, пускай подтверждает. Пиши на него заявление, что носит оружие без удостоверения. Тем самым Значит, оружие должностные без удостоверения, писать на него заявление, да? Да. Что справка носит оружие, да? Опасный, а субъект, ты... опасный субъект с оружием входит без разрешения на ношение оружия. У него а нет ты удостоверения. не можешь подъехать? А? Ты не можешь подъехать? Куда? Ну сюда. Куда сюда? Ну снять все. На энергетиков. Ну а что сама не включишь видео? Да, блин, уже снимали, уже все занято. О, -мо, я пока я заеду, вы там все не, не в решайте. смысле, если. Не, так мы и пока будем вызывать сейчас, если э, милицию. Просто если мы не будем вызывать, мы просто мы вот это вот сейчас напишем. А если мы будем по поводу того, чтобы разобраться в том, что почему человек ходит со справкой и с оружием, это уже нужно другой момент. Да что, точно такое. надо СМИ. Да можно и без СМИ, какая разница. Я просто занят. Угу, понятно. Да у меня тоже он. просто ребенок оставил. А, ты, а ты где? Че, что случилось-то? Да просто в магазине. Уже все купили, вышли. А он тут на входе говорит, что вы такие красивые, без намордников. А сам в наморднике? Ну, сам-то, да. Тряпочки. Ну так засними его видео на это, лицо на видео. Пускай маску снимет, покажет свою лицо. А, надо, чтобы лицо показалось, да? А как я его? С чем я буду его сравнивать, если у него удостоверение. Да ни с чем, на видео. Потом, потом как доказательство. Ага. Для а суда, поп... чтобы поправлю. потом можно было в качестве свидетеля в суде. Да, выступить. то есть, ну как мы его будем вызывать, -то, да? Жел да. Неизвестный а человек. вызывать обязательно будем и видео снимать будем и на всю страну, на весь мир будем показывать. Ладно, хорошо. Угу. Хорошо. Давай, давай, сама, что-то растерялась-то? Ну вот, все вылетело опять. Как обычно, как касается дела. Я говорю, первый раз за все время это, приходится этим заниматься. Я же ни разу этим не занималась. Я предупреждал, что придется все Про Протоколами раз. и так далее. Никогда не, не сталкивалась с этим. Ну вот, вы все хихи, -хи -ха, ха не слышите, что я вам говорю, да. что дальше штука хуже будет. Да никто не хихи, -хи, никто не хаха. -ха, просто не сталкивалась с такой ситуацией. Не было таких моментов. Ну ты знала, да, что не сейчас... будет? Ну, вот как-то, видишь, меня обходилось со стороной. Ну, вот, да. Можешь Теперь вообще ему там в этом протоколе, слышишь? Что? Можешь вообще ему в этом, в, в, в протоколе встречную оферту выставить? Аферту ему выставить? Ну, да. Что мне ему написать? Ну, если получится вот эти 8 строчек уместить. Вот после того, что я тебе сказал, ага. еще и написать там, типа, подписывая данный протокол у <къем> МВД с... Это, Соглашается выплатить на имя персоны такой-то триллион рублей, добровольно, без этого. Uh -huh. Типтует данную оферту. Ну, типа такого что-то. Uh -huh. Подписывая данный протокол, МВД согласует оферту. Но это уже выше пилотаж. In виде... ты, вот, ты лучше это... Сконцентрируйся на первом этапе. Да я что-то сразу хочется, Всего и сразу. Ну, если хочется, пиши, в чем вопрос. Справку его сфотографировать, с чем он пришел? Да, сфотографировали, справку обязательно. Его сфотографировать, нагрудный знак. У него нагрудный знак есть. Нагрудный знак есть, да. Головной убор на месте? Да, на месте. Ну все. Пускай лицо покажет, сфотографировать его. Лицо надо, хорошо, сейчас попрошу у него лицо. Я бы на твоем месте вызвал поли... наряд полиции, написал бы на него заявление. Угу. Пускай его проверят. Угу. На каком основании он с оружием вообще ходит? Угу. Ладно, давай. Давай. Давай, кота. Алло. Алло, Антон. Да. В общем... Ой, ну, в общем, мы начали говорить, что вызываем. Он, подождите, подождите. Ага, я говорю, что что случилось? Давайте вызовем, так кино будем снимать. Вы согласны участвовать? Чего? Ничего не слышно. И я говорю, вы согласны участвовать в кино-то? Я говорю, сейчас вызовем полицию и будем с вашей справкой разбираться, да, с удостоверением о том, что у вас оружие есть. А вот нет, справка какая-то неизвестная. Yeah. Ну и все. В общем, он сразу переобулся. Бумажечки все свои закрыл, папочки. Пойдемте на улицу. Это. Давайте это. Вы там удалите все это, забудете про меня. А я это тоже все это сейчас уничтожу. Я говорю, ну давай, уничтожай. В общем, он все порвал. Что, протокол порвал? Да, да. А ты номер протокола записала? А, нет. А, подожди, объяснительная там была, не протокол. А -а -а. Объяснительная, объяснительная. А номер протокола он составил? А, протокол он... он... Нет, он, он его хотел составить, но еще не составил. А -а -а. Это... Ну, то есть я нигде там не писала. Вот единственное, объяснительное. Ну и то я не расписалась. Ну, в общем, он все порвал, и говорит, все-все, это самое, давайте это, разойдемся. Я говорю, ну вот скажите мне по чесноку-то. Не, а что тебя отпустило? Надо было сказать, а как же маска? Ну, мы же договорились просто. В смысле ним, договорились? О да? а постановлении губернатора? Куда пошел, э? <свят> ну, мы просто договорились. В смысле просто договорились? А что, губер... ну, а постановление губернатора... А этой, э, э, мы у... с ним как... проговорили, я ему говорю, что постановление губернатора... Я говорю, ну вы же понимаете, что постановление губернатора такое, Не, не, я на... я Она оба... даже... подожди, я наоборот говорю, да. куда пошел? Составлял протокол, э, есть же постановление, есть же какой-то там режим, куда пошел? Ну мы в общем не стали, меня вообще, блин, тьму прихватило... Я за не ходила. И у меня ребенок здесь, я его оставила. Понимаешь, не, не до долгих этих... Ну ясно, это сказать? я уже прикалываюсь просто. Ну, в общем, мы договорились. Я тебе просто хочу рассказать, что мы с ним постояли, проговорили. Он говорит, пока народ не станет действовать, мы ну, вот, вот по чесноку... А, ну, то есть, да, что он это... сказал? Он сказал, пока народ не станет действовать. Ты мне можешь перезвонить, когда ты будешь нормально разговаривать? А то у тебя речь прерывается, и ты на что-то отвлекаешься. Хорошо, хорошо, давай. Давай. Алло. Алло, алло. Да, ну что? Телефон поразрядился совсем. Ты дома? Нет, я на, на рабочем. А, ну что, убежал этот со справкой? -то? Он... Он убежал. Как только я начала говорить ему, что давай будем сейчас кино снимать, да. начала звонить. Я говорю, как там звонить в этот. В полицию. Вот. А он, подождите, подождите, пока не звоните. Это... Я, ну ладно, думаю, что он там не хочет. Ты хоть это, аудио или видео записала хоть что-нибудь? Да ничего я не записала, у меня телефон вообще, там осталось 11%. Я вообще ничего не могла сделать. Я поэтому и просила, что... А зачем э... ты в магазин идешь со севшим телефоном? У меня, я тебе еще раз объясняю, мне никогда не было проблем сходить в магазин ни разу, никогда. Ну, Марта с крест... ну, поздравляю, поздравляю с крещением тебя. Теперь ты не первоход, теперь ты второход будет. Да, я просто, понимаешь, растерялась во всех этих, Ой, как они там, ФЗМЗ. Единственное, я знаю, что, ну, я, я просто действую по, как это сказать, по-естественному, да, что это зачем, это почему, это для чего, это кто сказал, это кто придумал. Он стоит, со мной соглашается, головой машет, да, да, да, да. Я говорю, ну, все, я говорю, вот ты сейчас на кого собрался протокол составлять? на физическое лицо. Я говорю, а, а я то тут при чем? Ты говорю сейчас с кем разговариваешь? Посмотри на меня внимательно. Потом я говорю вообще, я как бы сама идентификацию отнесла этому участковому. как фамилию уческого. Говорю, Сагидулин. Сейчас я ему позвоню, я Говорю, позвони ему, спроси что в прошлом году приходила к нему женщина живая, приносила ему более изъявление свое. Пусть он там посмотрит и тебе прочитает то, что я ему написала, что я не играю в эти ваши игры. Он в общем не дозвонился, говорит, ладно, я узнаю. Я говорю, вот и узнай. Это самое. Потом что же? Ну и в общем, вот в конце. В общем, мы вот это вот с ним, ну, то есть возили, возили он, значит, машет вот так головой, вроде как со мной соглашается, но все равно продолжает свое вот это вот. Ну, я объяснение вас возьму. Я говорю, так с меня что ты будешь брать объяснение -то. Какое ты хочешь мне меня объяснение? Что я не нашел тряпочку на лице? Или что ты хочешь от меня услышать? Я, я тебе говорю, ну, хорошо. Я тебе поясняю. Давай, говорю, Под, пиши. Подожди. Подожди. Угу. Я тебе поясняю, зачем ему объяснение? Если ты даешь объяснение, то ты уже признаешь факт в том, что Данное событие было и место быть. Плюс эта бумага составляется как основа для протокола. Плюс эта бумага составляется как этот э, вексель, то есть ценная бумага, mm -hmm. доступ к твоему родовому наследию. Чтобы mm -hmm. чтобы опекуны, которые это. им этот документ попадет, они, они это со счета обязаны списать. Mm -hmm. Понятно. Еще, еще с персоной содрать. Конечно. Ну, в общем, мы с ним вот это вот разжевывали, рассусоливали. В итоге, вот, когда я тебе позвонила по поводу того, что я уже не могу записывать, не ни фотографировать, ничего делать, у меня просто нету возможности это делать. Слушай, ну, я тебе, я, я тебе я я вам, ему я, пригла... подожди, я вам еще три угу. года назад говорил, ходите везде с телефонами, заряженными, со свободной памятью. Ты что, за три года не усвоила? Ну вот, друзья. С двумя телефонами ходи. Ну хочешь ты с разряженным ходить, ходи с разряженным, но ну, второй, чтобы был заряжен. Mm -hmm. Второй телефон значит надо. <coughs> да третий заведи. <coughs> ну, в общем, я ему говорю. Сейчас будем снимать кино. Я говорю, у вас времени много, достаточно. Я говорю, у меня нет времени. голос делать, пропадает. И... Подожди, голос пропадает. Пять пропадает, да что такое-то? Вот я нормально. уже ушла в уголок, чтобы меня никто не слышал. А, ну вот угол, наверное, гасит сигнал. Это. Я ему говорю, если. У меня, говорю, вообще времени нету сейчас на вас тратить. тратить. У меня там ребенок, мне надо идти. У меня вообще плохое самочувствие. У тебя ребенок с собой был? Нет, я его оставила и пошла в магазин. Ну. То есть он у меня как бы с собой, но я его оставила, присмотрелась. Что... Но ну, ему все равно было пофиг, он все равно хотел, да, просто. стоит, а, да, и он как бы вот так вот головой машет, машет. Я говорю, так, снимаем масочку, чтобы вас было фотографировать, буду составлять на вас, значит, обжаловать ваши все эти действия противозаконные. Я говорю, еще, а, он мне там, я вас там ознакомлюсь с правилами, что вы там имеете право там не давать против себя. Зачитываю. Права. Говорю, а я, да, а я говорю вам, зачитываю ваши права, что вы можете не, не совершать сейчас преступные действия и mm -hmm. отказаться от всего от этого и оставить меня в покое и <coughs> развернуться и уйти. я говорю, ну, то есть, если вы против, то мы сейчас будем снимать кино. Я вас буду потом прославлять на всю страну, какой вы красивый, какой вы хороший, ходите со справочкой, с оружием. Будем uh -huh. снимать кино. Вот, И он там стоит, что-то тишет, пока маской дышит. Я, значит, набираю телефон УВД Ой, 112. Uh -huh. И в это время он мне говорит: "Подождите, пока не звоните". <смех> ну что вы, ну, вы, так сразу? Давайте похоро. Ну что вы, ну я боею, ну куда, ну, ну, ну не надо, ну что вы? <смех> он говорит: "Подождите, пока не звоните". <смех> ну, я да. говорю: "Ну ладно, бросываю". Ну вы же там вот уже всем позвонили, вот уже вот уже вы всем уже сказали. Я говорю: "Нет, так вы мне что предлагаете?". -то? он: "Пойдемте на улицу, видим". Я говорю, на улицу, ну пойдемте, чего вы хотите? погуляться ну пойдем. Ходим на улицу. Он мне говорит это. Ну давайте я вот сейчас, вот вы удалите там все вот это, ну, то, что там вот сфотографировали там меня, чтобы я там нигде не мелькал там. Ты лицо его сфоткала? А, нет, у меня говорю, батарея села. Мне не фотоаппарат не фоткала уже ничего. Я хотела очень. Меня уже фотограф не фотографировал. В следующий раз хоти очень зарядить телефон и освободить место. Хорошо, я вершившимся уже, давай да расскажу. Давай. Ну и все. общем он. А, ну в общем, он говорит: пойдем на улицу, выйди: ну, типа, давайте удалить. Я говорю: ты вот это вот сначала удаляй все, что ты там понаписал. Да, он уже составил, да, объяснение? Заполнил. Да, да. Объяснение, да. А он а что протокол, там, нет. подожди, он что там, по эти персональные данные заполнил? Да, я ему говорю, я говорю, ты будешь составлять именно меня. Я говорю, ты же понимаешь, что я-то, это я, женщина, вот перед тобой стою, а будешь ты составлять на персону. И он так и говорит, да, сейчас на персону. Пер, персона такая-то, такая-то, он это все поговаривает. То есть он в курсе темы живых? Он проговаривает. Так я ему еще сказала, Сагидулину позвони. Mm -hmm. Вот, он кому-то там звонил, я не знаю, о чем он там разговаривал, но мне он сказал, я не дозвонился, но он с кем-то разговаривал. Ясно. Yeah. Он спрашивал, была такая вот женщина в прошлом году, приходила, приносила волеизъявление у кого-то спрашивает. Вот. Я не знаю, что ему там ответили, он говорит, ну я потом узнаю. Я говорю, ну что, что, что, что вам ответили там на том конце провода? Он говорит, да Сагидулина я не дозвонился, но я потом узнаю. Ну это ясно, ясно. Дальше что ты ему сказала, вот, вот этот на улице итог разговора. Вот, что, э, это, персону, ну что вот он, персона, такая-то, такая-то там. <кх> а что вот это вот, вот вы там написали, вот без оборота, там, без этого? Я говорю, ну то, что я за персону ответственности не несу. Я а, говорю, подожди, я... подожди. То есть объяснения уже были составлены полностью? Ты там расписалась, да? Я писала вот это CFB ага. без, без оборота, просто а, а пастой. Стой! А ты сфоткала а, объяснение? Э, не помню. Короче, не помню. Короче, посмотри. Mm -hmm. Вот плохо, что ты не помнишь. Это самые главные моменты, ты их не помнишь. По Посмотри, ты говорила, что ты эту справку его сфоткала. Пришли мне справку, пришли, а если угу. это... Все, все, что нафоткала, все, что наснимала. Угу. Так я же удалила. Что удалила? Мы же, мы же с ним... Он говорит, я говорю, ты рви, я удаляю. О -о -о -о. Мы с ним стали, и вот мы с ним разговариваем. Он, ты ты я хоть говорю, фамилию, так, он, вы... фамилию его запомнила? Да да, да, да, да. Как да. его фамилия? у <сосчитан> <сес> меня записано там на листочке. С фоткой мне вышли. На, на листочке, если записала. С фоткой мне вышли. Хорошо. Он, я его спрашиваю, я говорю, вы же понимаете, что вы как бы вообще должны защищать меня в первую очередь, человека, женщину, ребенка и так далее. А вы что, чем занимаетесь сейчас? Чем вы сейчас занимаетесь? Кто пострадал? Кто пострадал? Вот то, что я вот сейчас вот в такой... ну он там что-то опять какую-то фигню свою, заученную, подсказывает. А, да, вот это тоже важный момент, то, что еще там надо было бы это, написать, что ничьи права не нарушил, пострадавшей стороны нет. А, вот. Mm -hmm. Ну, я ему вот это на слова говорила. Mm -hmm. Что кто пострадал, говорю, давай веди сюда пострадавшего кто пострадал вообще, то что я вообще я вообще зашла, просто, я даже еще ничего не успела тут сделать, я просто зашла. А ты начал предъявлять мне какие-то претензии, что-то от меня хотеть. Потом я говорю, иди вот к этим к продавцам, спроси у них, почему у них нет этих средств индивидуальных защиты, они их никому не предоставляют. Это по 417 постановлению поговорили с ним. Я говорю, там написано, что? Ну, то есть проговорили мы вот это с ним, что сис по ГОСТу должны быть, что не вот это вот. Ну, он ясно, ясно. Ну, что ты это конетелишь и это? Э, ну, дишь, давай по, четко по делу. Я же хочу эту аудиозапись разместить для всех. В итоге ну. Я он говорит, или я говорю, я не помню, я спросила, я говорю, вы почему бездействуете-то народу-то не помогать? Он говорит, так пока народ не будет действовать-то, мы-то что можем сделать? Пока, он говорит, народ не будет действовать, мы ничего делать не будем. Ну вот вам и ответ. Я вам вот о том же все. говорю. Всем уже три года об этом и говорю. Пока вы вот сидите думаете, а, с марта меня никто не трогал, и пофиг, я как бы желаю но... Зачем мне эти все законы там изучать, как эти объяснения заполнять? Оно мне надо. Да меня ж никто не трогает. А тут бац, тронули. Сразу все повылетало из головы. Вообще, вот если честно, вылетает сразу все из головы. Вот я тебе точно могу сказать. Уже который рад я за собой замечаю. Так, знаешь, как будто бы я такая все знаю. Все знаю. Знаю, как действовать. Как только, блин, к этому подходишь, все. Ты как будто бы вообще ноль ничего не знаю угу. ничего не знаю телефон не работает а, это... телефон как обычно не работает да да, да да да да а я, а я тут вообще ни при чем я же все знаю но почему-то да. вот не знаю и телефон не работает как а, еще был момент, он там спрашивает, она говорит, да, и и она говорит, тут красная паста и пишет, я ей предлагаю, типа, синие, а она говорит, это моя воля, я так хочу. Я повторяю, да, я так хочу, я хочу писать красной пастой, и, и, и, и я не знаю, кто ему там ответил на той стороне трубки, но в итоге он как бы мне ничего не сказал. Ну, а ты вообще сказала, я хочу вообще без протокола, без объяснений. Я хочу, чтобы вы меня отпустили и забыли про меня вообще. Ну, вот это вот я не сказала. Почему? Да вот не знаю почему. Забыла. Как звать, У -у -у. тебя не забыла? Персональные данные не, не забыла? Что, ребенок дома не забыла? А все остальное не забыла. забыла? А все вот забыла, да, опять. Мне позвонить не забыла? Мой номер телефона не забыла? да. Угу. Я, так я звоню да, в том э, плане, чтобы снять материал отснять. Самое же важное, это что сделать, материал отснять, а я не могу этого сделать, поэтому и звоню тебе. Аль, я не могу это всем одновременно помогать. Вы, вот он правильно сказал, вот когда народ сам начнет действовать. Да, он так сказал. Ну вот, он тебе про это говорил, пока ты сама не начнешь видео снимать, кино. Сам себе режиссер. Не, ну я бы, конечно, если бы дальше продолжалось это все, я бы, естественно, и позвонила там и сыну, и позвала бы там на Дашку бы, ну то есть нашла бы такие там моменты, чтобы кто-то пришел с телефона, если бы мы дальше продолжали, например, Тем более кино. это на энергетиков было, если бы, если бы я вот быстро, мгновенно бы собрался и приехал, это у меня бы минут тридцать как минимум ушло бы. До, до, до этого времени еще, знаешь, надо было вызывать этих. Мы же еще ничего не начали вызывать. -то. Ну, в общем, вы и на улице, он там это все порвал, да, при тебе? Да, он все это порвал при мне. Так, надо было эти обрывки себе забрать на память. А он основной выкинул вот, при мне. Mm. Ну, надо было сказать, вот давайте мне, я сама выкину. Это... Ну, а номер нагрудного знака ты записала? Номер нагрудного знака я записала. На бумажку? Вот Я записала, да, на бумажку его фамилию и номер нагрудного знака. Во, хоть что-то сделал. Это у меня есть. И, и, и то с, это, с моего совета. Это у меня есть. Это Нет, на то я сразу записала. Ты мне, это, не ищи, давай поговорим. Давай. Потом найдешь этот. Ты что принимаешь? Какое решение? Будешь его высвечивать или нет? Ну вообще, мы с ним, знаешь, как поговорили, что он, как бы, говорит, я говорю, давай с тобой как человек, с человеком сейчас разговаривать, да? Не как, Во, вот, молодец, сейчас, как ну, арди. На, на уровень человеков вышло. Да. Ни вот. мусор, ни этот. Нет. Ни минотавр, нет, нет. ни бык, нет, <laughs> ни полицейский. Нет, а нет мы когда вышли с ним на улицу, мы уже начали с ним разговаривать просто как с человеком. Во. Я говорю, давай по, по, по честности, по совести, по справедливости. Я говорю, мы же все с вами понимаем, да, что происходит вокруг. Он говорит, да, но мы типа при исполнении. Я говорю, да ты что, вот вам прикажут стрелять, им стрелять что ли начнете? Он такой, ну нет, конечно. Но ну, это, это, это, это вот тебе хороший попался. Более ну. со совестью. Из Башкирии, да, говоришь? Да. Я говорю, ну слава Богу. Ну ты еще немножко на Башкирку похожа. Так, отдаленно. И говор у тебя тоже, кстати, около Башкирски. Угу. Ну вообще я с Бурятии. Ну там рядом. Короче, это... А вот другие, прям открыто мне говорили, да будем убивать. Да? И он говорит, когда же уже это сам, когда же уже это все закончится, как только это все закончится, мы наконец-то начнем свободно вообще жить. Это. Я говорю, так а вы-то что для этого делаете? Потому что мы ничего не можем сделать, пока народ не, не станет делать. Ну, сделал уже, сделал уже. Ну, я говорю, ну вообще-то народ действует. Порвал, Это... порвал же объяснение, сделал же хоть что-то. Да, да. Я говорю, ну вот сейчас, да, я ему тоже говорю. Я говорю, ну, сейчас вот мы же с тобой разговариваем нормально по-человечески. Я говорю, ты вот парень хороший, у тебя дети есть? Он говорит, нет. Я говорю, ну вот я тебе желаю, чтобы они у тебя были, и чтобы ты там да, защищал. Я буду защищать своих детей, себя буду защищать. Я говорю, только единственный момент, это не зависит от какого-то начальника, это зависит от тебя, от твоей души, от твоей совести. Вот и все. Вот, Когда каждый человек начнет действовать от души и по совести, по чести, да, вот тогда у нас все и изменится. Слушай, ну я бы вот такому полицейскому, скажем так, человеку в погонах, у которого угу. вот почему-то погоны оказались это, выше плеч. То есть они у него сначала были на уровне пола, а потом они у него поднялись выше плеч. И он решил не трогать тебя, потому что сам понимает, что все это противозаконно. Я бы вот такому полицейскому пожал бы руку. Ну мы пожелали друг другу хорошего. Ну ясно, вы там это, женщина-мужчина. Ну я же, что мы ему будем руку держать? Ну все равно, бы, сказала бы, вот я знаю это, Антон, а он бы тебе руку пожал. Я тебе жму руку от а -а -а. его имени. Ну, ну, мы просто вот говорю, уже постояли, просто по-человечески поговорили, пожелали друг другу там хорошего вообще дня и вообще жизни и, и такие, знаешь, постояли, помечтали, какое у нас светлое будущее нас ждет. Ага, -а -а, и он пошел дальше, да, что искать новые жертвы. Так. Ну, я уж не знаю, что он будет дальше делать, но я ему посоветовала как бы жить по совести и по чести. Вот, как только каждый будет жить по совести и по чести, и поступать соответственно, тогда все изменится. Вот. И когда вы будете не принуждать людей, а заботиться о них, вы же стоите там вот на этих своих полномочиях для того, чтобы нас защищать, оберегать, а, то есть в комфорте, чтобы мы жили, а вы как бы занимаетесь совершенно другим. Вот когда вы поменяете в себе эту парамид, пирамидку, тогда вот и все изменится. Ну ясно, ясно. Давай завершать разговор. Ты не хочешь свое волеизъявление проявить? Что ты хочешь в будущем? По поводу этого размещения? Нет, я хочу, чтобы выходя из дома, у меня телефон был в каком состоянии? В заряженном. Но... по свободной памятью. Да, я хочу при следующей встрече помнить не только про ребенка и про Антона. а Умеете действовать самостоятельно. Без подсказок. Ну, так это я уже давно говорю, но не всегда получается. Молодец, что позвонила. Нет, я его поблагодарила даже. Я говорю, я вообще тебе благодарна за то, что сейчас такая ситуация произошла, потому что со мной это впервые, и я сейчас пытаюсь быстренько сообразить, что не сделать. Кстати, подожди, важный момент. Ага. Вот вчера мне распечатали тут каноны божественные, ага. божественного права. И вот здесь на последней странице прям четко расписано, что такое проклятие, что такое благодарствую. Вот. Читай внимательно, смотри. А, про проклятие. Самое сильное отрицательное выражение высказывания веры – это торжественное проклятие, которое, когда возвращается, обрекает Создателя и его наследников. И дальше... Так, так, так... так. О, поскольку -то торжественное проклятие не может быть снято, оно может только созреть, чтобы вернуться и, и создателю или их наследникам. То есть, если ты вдруг его бы прокляла при всех торжественно, то есть это uh -huh. э, при всех, то либо uh -huh. ты бы пострадала, либо твои это, дети, наследники. Uh -huh. И тут же прописана обратная штука, самое сильное положительное высказывание веры это безусловное благословление для другого. Ко которая при возвращении благословляет создателя и его наследников. То есть uh -huh. если, если ты его поблагодарила торжественно при всех, uh -huh. то тебе то же самое вернется, либо твоим наследникам. Uh -huh. Нет, я-то вообще, понимаешь, я у меня-то нет свойств. Нет, я тебе про то... Я тебе про то... Я говорю, благодарна ему за урок. Я тебе про другое. я другим поясняю, что если бы если кто-то вот его послал, сказал, да, он такой-то такой-то, да еще и, публи это как говорится, публично это все сделал, то ему бы обязательно это все вернулось. А я говорю всегда, благодарствую. И мне вот это благодарствую всегда возвращается. Ну так, ну, так это я... как-то естественно, нет, мне кажется. Нет, ну это естественно, но я раньше это интуитивно все это понимал и осознавал. А. а сейчас я это прочитал в канонах. А, понятно. Но я тоже интуитивно, не... я не читала в канонах. А в канонах это все прописано. Вот я сейчас сижу изучаю каноны. Как бы праздники впереди, я сейчас его вот печатные варианты сделал, буду изучать. Все понятно, все понятно. Понятно, все понятно. Я благодарна, я благодарна, я его поблагодарила, что Говорю, как хорошо, а вот прям я сейчас пою, вспоминаю быстро, чем мне надо делать. Ну что, ты это какое решение? Будешь его высвечивать или нет? Да мне кажется, не надо. Не надо? Н нет. Если он, он же, ну как сказать, видишь, он сразу все понял, мы с ним тем более проговорили, все хорошо. Это если бы пошло дальше кино конечно бы мы его пропиарили а он прям попросил меня говорит, пожалуйста это удалить еще ну чтобы я там нигде не мелькал. а вы запомнили мое имя отчество конечно а вы не будете нигде меня писать но ты мне это я ему пообещала что я не буду его ясно ясно ты мне скинь на всякий случай всю эту информацию если вдруг ты через месяц, через два, через три, через полгода узнаешь, что на тебя протокол пришел именно по этому случаю. Мы все а, это изучим мы... и все О, это поднимем. Да да да. Да, да, да, да. Хорошо, хорошо. Добро. Ну что, все добро. у тебя? Добро. Давай. Благодарю тебя. Благодарствую. Давай. Благодарствую тоже тебе. Давай. Все, пока. Да.